Всем привет! С вами канал Геопарк. Сегодня мы поговорим о великих реках России. Их пять. Это Волга, Обь, Енисей, Лена и Амур. Остановимся подробнее на реке Енисей. Иначе его еще называют Енисей-батюшка. Называют эту могучую реку в Сибири Название этой реки возникло от ивенского слова Ионесси, переводящегося как Большая вода. Да, с этим не поспоришь, в Верховьях ширина реки только достигает 5-7 метров, а в Низовьях Енисея разливается до 650 метров, в районе города Дудинка ширина Енисея составляет 5 километров, длина реки 3487 километров. Енисей берет начало от слияния рек Бийхэм, что означает Большой Енисей, и Кахем, Малый Енисей, а впадает в залив Карского моря. Благодаря рельефу Енисей течет с юга на север. И вот что удивительно, в верховьях реки, в подножья Саянских гор, можно встретить верблюдов и ослов, а в районе устья, куда несет свои воды река, белые медведи могут нас встретить. Интересно Интересно еще и то, что географический центр всей Азии находится именно на месте слияния двух рек – Большого и Малого Енисея. Енисей – река очень быстрая. В долине Енисея построены Енисейский каскад ГЭС, в том числе крупнейшая в стране Красноярская гидроэлектростанция, Майнская и саяно шушинская Платина только Саяна-Шушинская ГЭС. Самая высокая плотина в России и одна из самых крупнейших в мире. Всем большое спасибо за просмотр. Путешествуйте, друзья! Наслаждайтесь природой, наслаждайтесь прекрасными счастливыми моментами просмотра видео. Создавайте свое видео, делитесь в комментариях. Всем удачи, до новых встреч!